Кого они встречают и что происходит в каждой серии, смотрите «Кадиллак для мамы». Сегодня в гостях у ребят ведущие программы «Доброе утро» на Первом канале «Роман Будников».